Всем привет дорогие друзья, подготовил подборку на 4 аэрдропа, они у меня все в телеграм канале, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Некоторые ссылки из аэрдропов YouTube не любит и выносит предупреждение, а так можно получить бан канала. Итак, по флаг Network. его добавили в списке coinmarketcap и coingeco, 10 тысяч монет, теперь стоит 165 долларов. Токены, которые заработали в Airdrop или с продажи токенов, будут доступны на биржах в марте 2022 года. Вот 10 тысяч монет, 164 доллара. Цена немножко просела. Торгуется на Pancake уже. Монета сети Binance Smart Chain. Выполняйте задание, инструкция в описании и получайте токены. Здесь партнерка трехуровневая. Дальше у нас идет раздача с пулом 1 миллион монет XBX. Тут рандом на 10 тысяч участников. Шансы большие. Переходим на сайт. Авторизовываемся на платформе. И выполняем задание. Подписка на Facebook, Twitter. Делаем ретвит, ставим лайк. Like. Подписываемся в Telegram. Указываем адрес кошелька Polygon от MetaMask. И приглашаем друзей. Следующая раздача. Информацию я выкладывал давно. Точно не участвовать, присоединяйтесь. У них какое-то партнерство с Binance. Возможно в будущем. И листинг присоединяйтесь это у нас майнинг в приложении ежедневно раздают 2,4 токена 1,2 доллара ссылки для скачивания плюс инструкция здесь еще мой реферальный код и последнее на сегодня у нас 1,2 миллиона монет Харл от платформы где будут проводиться ICO. На главной странице листаем вниз. Там будет две строки. В первую указываем адрес почты, во вторую адрес Metamask. Нажимаем кнопку, идем в почту, копируем код, вводим на сайте. Теперь открывается страница с заданиями. Здесь я вам рекомендую сделать ретвит, поставить лайк. Like. Внизу будет поле строка для указания ответа. Пока мы это пропускаем и выполняем следующее задание в твиттере. Подписка. Теперь в два поля указываем ваш юзернейм твиттер символом собака. И нажимаем две кнопки верифи. Жмем, ой, ждем несколько секунд до появления вот этой вот зеленой кнопки completed. Выполняем оставшиеся задания по Telegram. Подписываемся. Также указываем юзерным Telegram символ собака два раза. Жмем две кнопки. Снова ждем подтверждение. Готово. Это ваша реферальная ссылка. Можете приглашать друзей. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать